Итак, давайте поговорим про цифры, с чего же начинается бизнес. Все очень просто, бизнес начинается с получения регистрационного номера, ты получаешь ID. Получив ID, у тебя открывается доступ к возможностям зарабатывать деньги, подключать партнеров к акциям и дополнительным промоушенам, автомобильной программе компании, программе путешествий. То есть у тебя открывается очень много возможностей. И все это дает получение регистрационного номера. И это абсолютно бесплатно. После получения ID я или твой наставник начинаем с тобой работать, и мы ведем каждого новичка индивидуально. После получения регистрационного номера ты получаешь доступ к нашей командной экспертные чаты, где делятся опытом те уже партнеры, которые получили результат. У нас есть система пошагового обучения, и все мои партнеры имеют к этой системе доступ. Оно бесплатное, и ты тоже получишь доступ к этому обучению. И здесь я хочу сказать несколько слов о нашей команде. Ты присоединяешься к одной из самых крупных и сильных команд в компании. У нас есть свой движ, свои события, промоушены, и ты становишься частью большой команды единомышленников. Наша команда состоит из обычных простых людей, таких же, как ты, но настолько смелых и дерзких, что мы решили бросить вызов обыденности и превратить нашу жизнь в шедевр. Итак, первый шаг – это регистрация и получение ID. После этого, как я уже сказала, я или твой наставник добавляем тебя в чат и отправляем тебе материалы, которые тебе понадобятся для следующего шага. Следующий шаг – это активация контракта. Это твоя первая покупка продукта на сумму от 4650 рублей. 4650 рублей. И это очень важный шаг потому что важно изучить и попробовать продукт, убедиться в его качестве, начать им пользоваться. И сумма такая, знаешь, небольшая и доступна практически каждому. Это тебе не сотни тысяч рублей, которые некоторые вкладывают в открытие, в открытие линейного бизнеса. Это всего лишь 4,5 тысячи рублей. И в конце концов можно просто сделать себе приятное, побаловать себя хорошим и качественным продуктом, и вот это будет твоя активация. Удивительное начало бизнеса, да? Итак, второй шаг – это активация контракта на 4650 рублей или 15 баллов. И вот здесь у нас с тобой появляется новое понятие. Давай разберемся, что такое баллы. В компании есть внутренняя единица, которая используется для расчета вознаграждений. То есть каждый продукт имеет цену не только в рублях или в какой-то другой валюте, в зависимости от страны, но еще и в баллах. Например, флакон духов 50 мл оценивается в 6,7 баллов. Когда ты покупаешь какой-то продукт, на твой счет начисляется соответствующее количество баллов. В личном кабинете в разделе бонуса ты всегда можешь увидеть, какое количество баллов у тебя есть на данный момент. В дальнейшем все расчеты бонусов привязаны именно к баллам. Важно, какой товарооборот в баллах делаешь ты лично и твоя сеть. Это что касается баллов. Итак, второй шаг – это активация контракта или первая покупка на 15 баллов. После регистрации и получения ID я или твой наставник пришлем тебе материалы по продукту, поможем тебе подобрать товары для активации, подскажем, что стоит попробовать, с чего лучше начать, какие продукты самые популярные и так далее. После активации у тебя появляется доступ к рекрутинговым инструментам, то есть у тебя будет своя реферальная ссылка, персональный промокод, и мы тебя уже переведем в рабочие чаты, и ты будешь приглашен в первый обучающий проект, цель которого получить, тебе получить первый финансовый результат, то есть заработать. Итак, у тебя есть регистрационный номер, у тебя контракт активирован, что Дальше. Давай вспомним, откуда берутся деньги у компании и за что компания платит своим партнерам. Деньги у компании появляются за счет товарооборота всех партнеров. Всех партнеров. Все партнеры делают покупки, деньги поступают в компанию и компания из этих дел, денег выплачивает определенный процент партнерам в зависимости от товарооборота их сети. Компания не платит просто за количество людей, которых ты зарегистрируешь в сети, а платит именно за товарооборот, ну, как, собственно, и везде, в любом нормальном бизнесе. Однако здесь важно понимать, что чем больше людей в твоей сети, тем больше товарооборот она будет делать. Таким образом, наша задача, как партнеров компании, создавать товарооборот. И чем больше товарооборот делает наша сеть, тем выше наш доход. Весь товарооборот твоей сети можно разделить на два вида. Это личный оборот и групповой оборот. Давай начнем с личного оборота. Итак, личный оборот. Личный оборот – это все покупки, которые совершаются на твой регистрационный номер. Это могут быть твои личные покупки, могут быть покупки твоих клиентов на твой номер. Но это настолько крутая система, что клиенты с удовольствием регистрируются в качестве партнеров в сеть и продолжают делать покупки уже на свой регистрационный номер. И тебе это тоже выгодно, и дальше я покажу почему. Например, я сама всех своих клиентов регистрирую в качестве партнеров. Я говорю, зачем ты будешь покупать на мой номер, зарегистрируйся лучше сам, делай покупки на свой регистрационный номер. У тебя будет как минимум кэшбэк 10%. Дальше, кстати, расскажу, что это такое. Да и потом, продукт вирусный, у тебя обязательно спросят, где ты это купила, и тоже захотят. Ты сможешь купить на свой регистрационный номер и заработать. Или также дать свою реферальную ссылку, зарегистрировать нового человека и тоже заработать. И клиенты соглашаются на регистрацию с удовольствием. Каждая покупка на твой ID сохраняет регистрационный номер еще на полгода. Теперь давай поговорим про бонусы отличного оборота. Бонусы отличного оборота. На каждую покупку с самого первого рубля тебе начисляется кэшбэк 10% от суммы покупки. Итак, первый бонус это кэшбэк 10% от суммы покупки. Например, вот твоя активация на сумму 4650 рублей да она тебе даст кэшбэк в размере 465 рублей вот и этот кэшбэк можно будет использовать на следующей покупке кэшбэк действует три месяца и соответственно если ты покупаешь каждый сезон или на твой регистрационный номер покупают каждый сезон все эти кэшбэки можно будет использовать вот, а еще, кстати, ты можешь порекомендовать кому-то из своих знакомых магазин Ламбре, и э эти знакомые могут прийти в агентство, купить на твой регистрационный номер, вот, и, а у тебя будет копиться кэшбэк, который получишь ты сам, вот, и, то есть, таким образом еще и заработаешь. Ну, круто же, в принципе, вообще практически ничего делать не надо, а у тебя копится кэшбэк. Дальше, если за месяц на твоем... ID, накопилось 20 баллов и больше тогда ты начинаешь получать бонус покупок бонус покупок и бонус покупок как я уже сказала начисляется если ты на твоем айди накопилось в течение месяца на 20 баллов и больше и а, здесь у нас есть шкала если у тебя накопилось от 20 до 39 баллов то ты получаешь 50 процентов бонус покупок от баллов да? от баллов а, от 40 до 59 60 процентов от 60 до 89 70 процентов от 90 баллов и больше 80% от начисленных баллов в течение месяца. И вот 80% от баллов – это примерно 24% от суммы покупки. В отличие от кэшбэка, бонус покупок можно забрать деньгами. И как, например, это может выглядеть? Ну, например, ты сам делаешь покупки на свой ID в течение месяца, набираешь баллы и получаешь бонус покупок. Или отправляешь клиентов в агентство компании, они делают там покупки на твой регистрационный номер, у тебя копится в течение месяца балла, и ты получаешь бонусы. Или отправляешь клиентов опять-таки в агентство или на сайт, в интернет-магазин, они регистрируются, делают покупки на свой ID, и тебе опять выгода потому что вот эти проценты 56 60 70 80 определяются в зависимости не только от твоих личных покупок то есть покупок сделанных на твоей ID. но еще учитываются личные обороты зарегистрированных в твоей первой линии вот которые зарегистрированы непосредственно по твоей реферальной ссылке и непосредственно в твоей сети под твоим регистрационным номером вот итак личный оборот дает возможность получать два вида кэшбэк ой, два вида бонусов это кэшбэк и бонус покупок совокупно заработок отличных объемов может доходить до 34 процентов то есть вот смотрите 10 процентов кэшбэк и 24 процента максимально может быть бонус покупок например на твой ID за месяц прошло покупок на 10 тысяч рублей и в этом случае твой доход да, вот смотрите, 10 тысяч рублей, 34% от 10 тысяч, это 3 400, 3 400, то есть у тебя от этой суммы покупок будет доход 3400 рублей, практически треть. Вот. Мне кажется, это прямо отличное предложение, соответственно, если на твой номер приходят, покупают или покупают, ты сам покупаешь и продаешь, или пользуешься активно, то тебе возвращается очень-очень существенная сумма денег. Теперь давай перейдем к групповому обороту. Групповой оборот. Групповой оборот – это оборот всех партнеров твоей сети, абсолютно всех, до самого далекого уровня. Там у тебя может быть 20, 30, 100 уровней, и все эти личные обороты, они входят в твой групповой оборот. И большие деньги в сетевом бизнесе можно заработать именно в этом виде товарооборота от группового товарооборота компания выплачивает 6 видов бонусов бонус наставника бонус роста лидерский бонус командный бонус автобонус travel бонус и вот а, сейчас мы их а, разберем но прежде чем перейти к бонусам а, есть а, один очень важный момент чтобы получать все эти бонусы, есть одно условие. Получить эти, бонусы можно, получить эти бонусы может только тот партнер, который выполняет условия минимальной ежемесячной активности. Это те же самые 15 баллов. То есть та же сумма 4650 рублей. То есть если перевести в продукт, то это примерно два флакона парфюма. Это очень лояльные условия, доступные любому обычному человеку. И их достаточно... Этот минимальный месячный объем активности легко делать ну, практически всем. Итак, выполнив 15 баллов, можешь получать бонусы. Давай начнем с бонуса наставника. Бонус наставника. Бонус наставника – это бонус, в котором лежат деньги новичка. Вот это очень важно понимать. Это не значит, что партнеры на более высоких квалификациях не получают этот бонус. Получают абсолютно все. Но для новичка этот бонус будет составлять большую часть заработка, и поэтому он для него особенно значим. Бонус наставника рассчитывается как 30%, 30 от личных оборотов партнеров вашей первой линии например в вашей первой линии а, есть партнер с оборотом ну вот например 15 баллов да? соответственно как производится расчет 15 баллов умножаем на 30 процентов мы с вами получаем четыре с половиной условных единицы Условные единицы переводятся по внутреннему курсу компании и а, мы получаем сумму в рублях это 418 так, 400, да, 418 рублей, все верно, 418 рублей. И вот здесь хочу сделать очень одно важное отступление для тех, кто очень любит сравнивать маркетинг-планы разных сетевых компаний. Некоторые поступают так, они выдергивают из всей системы, маркетинг-плана какой-то один показатель и начинают его сравнивать. Сравнивают, например, курс. У вас такой курс, а у нас такой курс. Например, сравнивают содержание баллов в продукте. У нас в продукте там балл равен столько-то рублей, а у вас столько-то. Процентные бонусы, бонусные сетки и так далее. вот Сравнивать по отдельности каждый показатель это абсолютно бессмысленное занятие. Так поступают только дилетанты. Если ты хочешь сравнивать маркетинг-планы, а их можно и нужно сравнивать, то нужно Нужно сравнивать две системы целиком. Только тогда можно сделать верные выводы. Ну вот для наглядности приведу такой пример. Вот есть у нас две формулы. Да? Первая формула 1 умножить на 5, умножить на 10, умножить на 8, и получается какое-то произведение. Другая формула это 3 умножаем на 4, умножаем на 16, умножаем на 2. И вот а, некоторые делают как? Они говорят, о, смотрите, у нас тройка больше, чем у вас однерка, у нас 16 больше, чем у вас 10, наш маркетинг-план круче, у нас больше денег. Но если вы начнете сравнивать все цифры в совокупности, то вы увидите, что сумма в первом случае, она больше, чем сумма во втором случае. И, как правило, когда проводят такие сравнения, умалчивают о том, что здесь четверка меньше, чем пятерка, да, здесь двойка меньше, чем восьмерка. Вот. Поэтому сравнивайте всегда всю систему целиком. Это непростое занятие, вот, поэтому в это нужно погружаться, нужно изучать, но это можно сделать. Но можно сделать только сравнив все вместе. Не вырывайте какие-то одни показатели из общего контекста и не ведитесь на подобные сравнения, которые вам могут приводить. Итак, давайте вернемся к бонусу наставника. Вот у нас пример с 15 баллами, да, в первой линии есть консультант, который сделал 15 баллов, мы посчитали его бонус, ваш, твой, вернее, бонус наставника посчитали. Теперь смотри, если у тебя в первой линии есть партнер с оборотом всего-навсего 5 баллов, ну вот, например, да, вот он, 5 баллов, и здесь расчет производится точно таким же образом, умножаем на 30%, получаем условно единицы, умножаем на курс и получаем сумму 140 рублей 140 рублей если у тебя в первой линии есть партнер который делал например 100 баллов личного оборота тоже расчет точно такой же 100 баллов умножаем на 30 процентов получаем условные единицы умножаем на курс и получаем сумму здесь сумма очень хорошая 2790 рублей вот а, о чем это говорит это говорит о том, что бонус наставника в компании Lambre он вообще не ограничен. Будет у тебя в первой линии кто-то с одним баллом, да, будешь получать бонус наставника с одного балла. Будет у тебя партнер с личным оборотом в 500 баллов, будешь получать бонус наставника со всех 500 баллов. Будет у тебя всего-навсего один партнер в первой линии будешь получать бонус наставника с личного оборота этого партнера и если у тебя будет 10 20 100 там 200 или больше человек в первой линии со всех их личных оборотов ты будешь получать бонус наставника и это вообще очень классно и вот интересный момент, можешь себе тоже пометить, что если в твоей первой линии будет как минимум 6 человек, которые делают 15 баллов и больше, то тогда... Тогда получается, что вот эта твоя закупка, минимальная ежемесячная активность 4650 рублей полностью окупается за счет начисленных бонусов. То есть достаточно 6 партнеров, которые делают 15 баллов и больше. А представь, что будет, если ты научишь своих партнеров делать по 100 баллов личного оборота. В этом случае один только твой бонус наставника будет больше 16 тысяч рублей. Это уже очень хороший заработок. И еще один плюс в бонусе наставника. Иногда он считается не только от непосредственно первой линии, он может начисляться из более глубоких уровней. В каких случаях это возможно? Покажу на примере. Вот у нас с вами есть партнер в первой линии, он делает 5 баллов личного оборота, у него есть партнер во второй, то есть для вас, для тебя это вторая линия, он делает 10 баллов, дальше делает 15 баллов, следующий третий уровень, да, и здесь, например, партнер делает 20 баллов. Так вот бонус наставника твой бонус наставника будет начисляться от личного оборота этого партнера этого партнера и этого партнера почему потому что бонус наставника рассчитывается от личных оборотов вплоть до первого партнера который выполнил условия минимальной ежемесячной активности соответственно все что до этого есть обороты партнеров которые не выполняют эти условия они с этих оборотов тебе тоже начисляется бонус наставника то есть в этом вот ветки бонус наставника тебе будет начислен с 30 баллов вот соответственно вот с этих 20 баллов ты уже не получаешь бонус наставника бонус наставника с этих оборотов получает вот этот партнер потому что он сделал условия минимальной ежемесячной активности итак идем дальше следующий бонус от группового оборота это бонус роста бонус роста Бонус роста он отличается тем, что при, расчете его, при его расчете учитываются личные обороты всей твоей личной группы, включая твой личный оборот. То есть берутся личные обороты всех твоих партнеров, независимо от глубины, и суммируются. Например, первая, первая квалификация, первый уровень, то есть первый бонус роста ты можешь получить, если групповой оборот твоей сети – составит 100 баллов и больше. В этом случае ты получаешь 6% от баллов группового оборота, и в рублях эта выплата составляет, так сейчас скажу, 500 рублей и больше. Да? То есть если у тебя больше 100 баллов, соответственно, сумма будет больше следующая э, квалификация следующая ступенька это 300 баллов здесь уже 12 процентов здесь выплаты в группу составляют 3300 рублей и больше да? то есть это минимальная и и дальше больше соответственно вот э, хочу сделать акцент на этом уровне потому что это очень важная ступенька почему она такая важная ты узнаешь когда мы будем разбирать маршрутную карту создания твоей сети уже после регистрации вот. И а, здесь важно отметить, что с учетом всех предыдущих бонусов на этой квалификации заработок партнера составляет а, 10-15 тысяч рублей. А, идем дальше. А, следующая а, квалификация – это 600 баллов. А здесь у нас 18%. А в группу выплачивается 10 тысяч и более. А, следующая ступенька – 1000 баллов. 24 процента, 22 тысячи рублей и более выплачивается в группу. И следующая квалификация полторы тысячи баллов. Вот это вот ключевая квалификация. 30 процентов в группу выплачивается 41 тысяча рублей и более. И эта квалификация она называется лидер. Лидер. Это ключевая квалификация, как я уже сказала, да, и заработок на этом уровне составляет, заработок партнеров составляет 30-50 тысяч рублей. И, но на этом бонус роста не заканчивается. Идем дальше. При групповом обороте 2200 баллов у нас с вами... Мы имеем 32%. Здесь в сеть выплачивается 65 тысяч рублей и более. И следующая квалификация – 3000 баллов. Это тоже ключевая квалификация. Она называется «Мастер». Вот это называется, кстати, «Лидер плюс». И в сеть выплачивается 95 тысяч рублей и более. Значит, на этом уровне заработок партнеров составляет порядка от 50 до 100 тысяч рублей. Значит, смотрите, почему я пишу вот такой разбег, почему есть вилка. Дело в том, что бонус будет зависеть от того, насколько широкая твоя первая линия. Чем шире твоя первая линия, тем, соответственно, будет выше бонус. Вот этот момент тоже надо помнить еще что я хотела сказать про квалификацию мастер это знаковая квалификация потому что мастер начинает получать travel бонус в размере 100 условных единиц в месяц до да? travel бонус travel бонус и за год можно получить 1200 условных единиц тревел-бонуса. Условные единицы переводятся в рубли по тому же курсу, который есть в компании. То есть курс одинаковый для всех видов бонуса – 93 рубля. И если мы переведем, то, соответственно, в течение года можно дополнительно получить в подарок от компании бонус тревел-бонусов на сумму более 111 тысяч рублей. Мне кажется, это вообще шикарный подарок, то есть учесть, что э, у тебя уже доход э, под 100 тысяч, и плюс ты еще получаешь э, за работу от компании Travel Бонус на 111 тысяч рублей, который можешь использовать на путешествия, на мой взгляд, это вообще шикарный подарок. Так, следующий вид бонуса – это лидерский бонус. Лидерский бонус. Лидерский бонус. И лидерский бонус уже выплачивается то есть с более глубоких уровней так лидерский бонус выплачивается с более глубоких уровней я сейчас не буду вдаваться в, сильно в детали потому что Подробно бонусы роста, лидерский, командный бонус мы разбираем уже на продвинутом обучении. Сейчас просто расскажу об основных принципах. Итак, как я уже сказала, лидерский бонус – это бонус глубины. Когда в твоей команде появляется хотя бы один лидер, ты начинаешь получать лидерский бонус. Вот поэтому я говорила, что это ключевая квалификация, потому что она влияет на дальнейшие квалификации. То есть, когда в твоей команде появляется хотя бы один лидер, вот у тебя появился лидер, да, появился лидер, то ты начинаешь получать лидерский бонус. Если в твоей первой линии 1-2 лидера, да, то ты получаешь 12% от групповых оборотов этих лидеров, которые у тебя находятся в первой линии. Когда у тебя в первой линии появляется 3-4 лидера, то ты получаешь 12% от групповых оборотов лидеров в твоей первой линии, и 6 процентов от групповых оборотов лидеров которые находятся у тебя уже во втором уровне то есть плюс 6 процентов от лидерских групповых оборотов во втором уровне и вот э, вот это вот э, квалификация когда у тебя есть три 4 лидера она называется директор директор это тоже ключевая квалификация в нашем бизнесе доход на этой квалификации составляет от 100 до 150 тысяч рублей и в чем же она тоже особенная дело в том что на этой квалификации тебе открывается автопрограмма автопрограмма и э, у тебя появляется возможность получить э, в личную собственность автомобиль марки мини Lexus или BMW. BMW. У меня, кстати говоря, тоже есть автомобиль от компании марки Lexus. Шикарная машина. Очень рекомендую, прям мне очень нравится. Итак, лидерский бонус выплачивается из более глубоких уровней. Например, там может быть. 5-6 лидерских веток, 7-8 лидерских веток, 9 и более, более лидерских веток. Соответственно, каждый, этот, каждая квалификация дает возможность получать дополнительные бонусы с дополнительного, уровня, с дополнительного уровня. Но об этом уже более подробно на продвинутом обучении, сейчас не будем в это вдаваться. И, наконец, когда в твоей сети появляются три мастера, мастера да вот мастер у нас это групповой оборот 3000 баллов то ты начинаешь получать командный бонус командный бонус Три мастера и больше но минимальное условие это три мастера как рассчитывается командный бонус на всех партнеров, выполнивших условия, распределяется 5% всего товарооборота компании. То есть ты начинаешь получать вознаграждение от работы не только своей сети, которую ты сам создал, но ты начинаешь получать свою долю от товарооборота всей компании. И это такая своего рода премия признания твоего статуса и вклада в развитие всей компании в целом. Доходы на этих уровнях, когда мы уже говорим, что есть три мастера, когда мы говорим, что вот здесь квалификации высокие, то на этих уровнях доходы исчисляются сотнями тысяч рублей и даже миллионами. Ну, например, за октябрь месяц мой заработок в компании составил 312 тысяч рублей. И чтобы вы понимали, насколько рынок свободен. Дело в том, что эта сумма у меня получилась без командного бонуса, у меня нет в октябре командного бонуса, я не выполнила условия, и при этом бонус 312 тысяч рублей получился. То есть верхней квалификации в компании свободный рынок пустой, просто вот приходи и завоевывай, что, собственно говоря, я и собираюсь делать вместе со своей командой. Я занимаюсь этим бизнесом профессионально, я обучаю людей профессионально, как я уже сказала, у нас в команде есть система пошагового обучения, где ты научишься делать предложения, проводить встречи, и вот так же легко и просто рассказывать про бизнес, чтобы людям было понятно и доступно, поэтому присоединяйся к нашей команде, будем зарабатывать вместе. Вот эти условия, о которых я тебе сейчас рассказала, ввели в компании буквально полтора месяца назад. И вот в связи с этими изменениями нас ждет новое формирование рынка. Пожалуйста, не упусти свой шанс реализоваться и заработать, потому что будет очень сильный рост. И этот бизнес, вот его уникальность в том, что в этом бизнесе все зависит только от тебя, от твоего личного вклада, твоей активности и целеустремленности. И вот рынок в любом случае будет освоен с твоим участием или без, но это все равно произойдет, потому что это объективный процесс. Хорошее предложение всегда привлекают желающих им воспользоваться. Это так всегда происходит. И поэтому кто-то это сделает, и ты можешь быть в их числе. Если тебя устраивает такой способ заработка, сразу после просмотра этого видео запроси у меня или у того, кто прислал тебе это видео, реферальную ссылку на регистрацию и запроси рекомендуемый список продуктов для активации. Если у тебя по какой-то причине нет денег на активацию, ты так и напиши мне, что хочу активироваться, но денег нет. Я подскажу, как можно решить эту задачу. Итак, я завершаю это видео. Если ты принял решение, напиши об этом мне или человеку, приславшему тебе видео. Ты получишь ссылку на регистрацию, и с этого момента мы вместе с тобой начнем двигаться к твоим целям.